День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и проект Diamond Profit Center. В данном ролике я расскажу вам, как пополнить баланс. Друзья, сделать это можно различными способами. Первый вариант, с моей точки зрения, самый удобный, самый быстрый и простой. Это если у вас хорошие отношения с вашим спонсором, а узнать, кто ваш, ваш спонсор, вы можете, перейдя на закладочку «Партнер», нажав на «Партнерская программа» и... Вот в этом разделе написано ваш спонсор. Здесь указан его телефон и указан его Skype. Значит, почему проще пополнять через спонсора? Дело в том, что в кабинете вашем раздел финансовые операции, и в разделе финансовые операции есть такое действие перевод средств. То есть ваш спонсор может вам пополнить баланс из своего бюджета. То есть если у вашего спонсора на счету есть деньги, то за несколько секунд эти деньги в нужном вам количестве появляются у вас на балансе. Что делаете вы? Вы просто-напросто переводите вашему спонсору деньги по тому варианту оплаты, который вам удобен. Вот в этом проекте, как заявляют организаторы, есть 150 вариантов оплаты. Но, например, очень удобные варианты, которыми многие пользуются, WebMoney, Kiwi, они сейчас недоступны. Почему? Потому что они отключены системой Pair. Трудно объяснить, почему. Поэтому, если вы привыкли пополнять через WebMoney, через Kiwi, да, то такой возможности у вас сейчас, во всяком случае, но на 24 августа 2014 года нет. Поэтому рекомендую связаться с вашим спонсором. Если вашим спонсором буду я, то я вам это сделать помогу. Это самый простой, с моей точки зрения, способ пополнения вашего баланса. Второй вариант. Второй вариант это через Perfect Money. То есть вообще-то проект работает в основном с Perfect Money. Эта платежная система мне крайне не нравится. Почему? Потому что если не подтвердить личность в этой системе, то есть не отправить им свои реквизиты, то система берет достаточно большой процент. Этой системой оплаты я не так часто пользуюсь, но вы можете пополнять свой бюджет и другими способами, пополнить свой баланс и другими способами оплаты. Как это делается? Вам требуется либо нажать на кнопочку «Пополнить баланс», либо нажать на аналогичную ссылочку в разделе «Финансовые операции» «Пополнить баланс». И вы попадаете вот на такую страничку. Здесь два варианта пополнения. Либо через Perfect Money, либо через 150 способов оплаты. Вот, например, мне сейчас нужно пополнить баланс, ну, минимум на 6 долларов. Да? Я не хочу это делать через Perfect Money. Я выбираю 150 вариантов оплаты. Нажимаю на кнопочку 150 вариантов оплаты. Ты вот... Эти 150 вариантов оплаты. То есть электронные деньги сейчас доступны. С моей точки зрения единственный удобный для меня вариант это яндекс деньги, а Через банковские карты, пожалуйста. Через различные банки, вот, пожалуйста. Вот через связной банк я бы мог тоже пополнить. Системы переводов, опять же через связной. Мне, например, было бы удобно пополнить. Через мобильный, МТС, Мегафон. И через терминалы поддерживаются и терминалы Украины, и терминалы России. Вот выбирайте вариант и выбирайте какой конкретно способ из этого варианта вы будете использовать. Значит, пожалуйста, помните, что если вы используете какие-то варианты вот, типа там, единого кошелька, то за это берут ну, приличный процент. И вот здесь, в принципе, написано. Вот, посмотрите, я хочу пополнить на 6 долларов, через единый кошелек возьмут 6,6. Вот, через Яндекс деньги мгновенно оплачат и практически вот, с небольшой комиссией. Поэтому я буду оплачивать, естественно, через Яндекс деньги. То есть нажимаю на кнопочку оплатить, вбиваю свои данные контактные, нажимаю на кнопочку подтвердить. И сейчас появится кнопочка оплатить счет. Нажимаю на кнопочку оплатить счет, меня сразу перенаправляют на Яндекс. Вот ввожу свой платежный пароль, нажимаю на кнопочку подтвердить. Комиссия 1 рубль. Ну, в принципе, более чем более чем доступно все вернуться на сайт магазина закрываю эту вкладочку главная страница посмотрите у меня сразу же на счету появилось 6 долларов друзья если вы хотите раскрутить свой проект раскрутить его правильно правильно использовать сервисы подобные diamond profi сервисы подобные diamond profit центра для раскрутки своих проектов я приглашаю вас в свою реферальную команду регистрируйтесь Кнопочка, ссылочка для регистрации в описании. Либо нажимайте на кнопочку ⁇ Подключиться к команде ⁇ в этом видео. Проходите несложную регистрацию. Как зарегистрироваться в проекте? У меня есть отдельный ролик. Ссылочка на него тоже будет в данном видео. Регистрируйтесь. Если решите переходить на какие-то платные пакеты, я вам... Задарю бонусы, то есть вы свои деньги однозначно не выкинете на ветер, то есть на эти деньги вы получите очень много ценных полезных бонусов, ну и конечно помощь с моей стороны. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца, нажмите пожалуйста нравится, если есть вопросы пишите в комментариях к данному видео.